Дорогие друзья, записываю данное видео для всех тех, которые устали ждать, для тех, которые хотят опустить руки и просто хотят сдаться. В еврейском языке есть одно интересное слово, слово кава. В Ветком Завете оно встречается 52 раза. В нашем синодальном переводе оно переводится зачастую словом надеяться или уповать. Но его... Первое значение, его главное значение – ждать или ожидать. Давайте мы посмотрим на некоторые места в Ветхом Завете, на некоторые тексты, которые раскрывают нам данную тему, раскрывают нам важность ожидания, ожидания и доверия Господу. Но для начала нужно сказать, что есть ожидание. Ожидание всегда строится на вере. А что есть вера? Вера это действие. Вера всегда есть действие. Действие, которое выражается доверием к Господу. А это доверие зачастую выражается просто одним ожиданием. Например, если мы посмотрим на историю израильских царей, то мы увидим одну общую проблему. Цари зачастую уповали на видимые, на связи, на возможности. А доверять или просто ждать Господа для них было очень-очень сложно. Итак, давайте откроем эти места. Как мы уже сказали, 52 раза употребляется данное слово в Ветхом Завете, 45 стихов. И первый стих, на который хотел бы обратить внимание, это Бытие, 49 глава, 18 стих. Давайте его прочитаем. На помощь твою надеюсь Господи. Давайте посмотрим переводы данного стиха. К сожалению, на русском языке почему-то все переводят это слово как «ищу» или «надеюсь». Например, перевод под редакции Кулаковых, или Восточный перевод, Библия юбилейная, Современный перевод, Новый русский перевод. Английские переводы, если мы заметим, то они все переводят словом wait. Wait – это ждать или ожидать. Если мы попробуем перевести данный стих как бы своими словами, то мы его переведем следующим образом. «Твою помощь ожидаю Господи» или «Господи, жду твоей помощи». Давайте посмотрим и другие тексты, другие стихи. Хочу обратить ваше внимание на псалмы. В псалмах очень часто и очень много встречается данное слово. Например, 24 псалом, 3 стих: Да не постадятся и все ожидающие тебя, да постадятся беззаконущие в Туне. 5 стих этого же Псалма: Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты, Бог спасения моего. «На Тебя надеюсь всякий день». Или, как мы уже сказали, «Тебя ожидаю». «Тебя, Господь, ожидаю всякий день». «Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь». И мой самый любимый стих, один из моих самых любимых стихов в Библии, 26-й Псалом, 14 стих. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое». И надейся на Господа. Другими словами, жди Господа. Мужайся, и да укрепляется сердце твое, жди Господа. Почитаем также притчи, 20, 20 глава, 22 стих. Не говори, я отплачу за зло. Предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Если мы возьмем слово «предоставь» и посмотрим его значение, то мы увидим, что оно означает «ждать» или ожидать. То есть «жди Господа, и Он сохранит тебя». Также прочитаем Исайя, 40 глава, 31 стих. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе». Здесь стоит именно это слово. «Ожидающие Господа обновятся в селе. Невеста Христова, ободрись, жених твой идет. Не будем падать духом, будем ждать нашего Господа. Всем Божьи благословения.